Это вот какой-то академик Виленбахов может вам уши тереть, да? Вы почитаете аргументы по поводу того, что почему белый, синий, красный – это российский флаг. Знаете почему? Потому что блядь, батюшка царя Петра сделал корабль «Орел» и заказал в Голландии материи – белый, синий красный. Есть документы, а поэтому это флаг России. Умнулись, что ли, совсем кукукнулись.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 ЛГБТ, да, блин. очень много желаемого выдается за действительное, особенно с этим триколором, Все не все в порядке, я говорю, вот самый яркий пример, который вы увидите, если вы откроете, пойдете по ссылке, гамлинский Красолов. помните, мужика с дудочкой, который увел детей, Но ну, казалось бы, ну что, сказка и сказка, про черта, ну понятно, что это был черт, да, который...